Бонжур лезами! Здравствуйте, друзья! А у меня сегодня лаваш. А из него изумительно вкусный и нереально быстро приготовленный пирог. Если гости вас застали врасплох или просто лень стоять у плиты, это ваш рецепт. А еще это прекрасный завтрак или перекус. И получается пирог симпатичным на вид и вкусным и супер сочным внутри. А общее время приготовления 20 минут засекайте все что нам нужно для этого рецепта это порезать помидоры и взбить яйца приправляйте их на свой вкус я посыпала сушеной зеленью и немного присолила сковороду смазала растительным маслом и залила яичную смесь поместила первый лаваш на него колбасу и тертый сыр. Следом второй лаваш. На него ломтики помидоров и сыр. Еще один лаваш, опять с колбасой и сыром. Накрываю последним лавашом. Немного придавливаю всю конструкцию и заливаю взбитым яйцом. Яичная масса должна полностью покрывать всю поверхность лаваша. Ставлю сковороду на плитку и готовлю на среднем огне под закрытой крышкой 5-6 минут. Переворачиваю лавашный пирог на другую сторону и зажариваю еще минут 5. Общее время приготовления будет зависеть от покрытия вашей посуды. Итак, по истечению 10-12 минут пирог готов. Как же он аппетитно смотрится? А сметана прекрасно подчеркивает вкус и сочность этого румяного красавца. Пробуйте, готовьте, подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик. А я вам говорю, бон аппетит и абенто!